Дорогие Тигран, Елена, поздравляю вас с выпуском, с сдачей выпускного экзамена. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об обучении на курсе «Агент-миллионер» за 90 дней. Благодарю, Александр. Впечатления очень положительные, очень хороший опыт. Чему Агене научились? Научились целеполаганию, финансовому планированию, ценить себя, свое время. Угу. Сколько теперь стоит час вашего времени? 5 рублей. Елена, что-нибудь добавите? Вы чему научитесь? Что извлекли с курса? Добавлю, что очень много эмоций. На самом деле поверить в себя дает этот курс очень здорово, вы, очень вы сильно. Вы теперь миллионер? Да. Верите да. в это? Мысленно, да. Осталось немножечко добраться до этого. Давайте. Опытно набрать. Я желаю вам успехов. Спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Uh -huh. Все, желаю вам много сделок, много улыбок. Спасибо